дорогие друзья мы начинаем наш прямой эфир вместе со светланой ларкиной сейчас она будет к нам подключаться который мы решили назвать черный рынок эстетической медицины развеиваем мифы здравствуйте рад вас видеть взаимно замечательно выглядите не на сложную эпидемическую ситуацию в стране и в мире но женщина всегда должна хорошо выглядеть правильно. Несмотря класс. на всякую ерунду с вирусами и со всеми другими делами, которые творятся вокруг нее. Спасибо, Геннадий. От вас вдвойне приятно. Вы имеете дело всегда с красивыми девушками, большей частью, либо делаете их красивыми. Да, большей частью мы их делаем красивыми. Итак, мы решили сегодня построить наш прямой эфир в том, что мы будем обсуждать я со стороны пластической хирургии, какие есть проблемы, какие есть черные рынки в области, в сфере пластической хирургии, Светлана со своей стороны будет рассказывать, с чем она встречается в своей ежедневной практике. Вот именно вот с такими вот всякими нехорошими вещами, о которых надо знать не только нашим коллегам, докторам, но надо знать и пациентам, и в первую очередь, наверное, пациентам, потому что те осложнения, с которыми мы встречаемся, из-за вот этого вот в кавычках «черного рынка», э, они как раз прежде всего и наносят проблему нашим пациентам. Поэтому я надеюсь, что пациенты будут подключаться, будут смотреть, но во всяком случае наш прямой эфир будет в течение суток еще висеть, и э, я думаю, что те, кому это будет интересно, анонс, во всяком случае, уже сутки висит, они смогут посмотреть. Итак, Светлана, давайте я вам передам пас. Э, расскажите, пожалуйста, вот с чем вы встречаетесь чаще всего, с какими проблемами, с какими нюансами и что вы бы хотели бы, о чем вы бы хотели рассказать в связи вот с нашей тематикой? Ну, ни для кого не секрет, что сейчас ситуация меняется, меняется и для нас в том числе, то есть клиники в основном закрыты и наши пациенты иногда, ну, как бы так скажем в поиске, но я тоже, я обычная женщина, которая точно так же ищет варианты, как сделать какие-то процедуры, которые для меня ну, необходимо. Я не говорю там косметологически, это я могу сама себе дома сделать. Тот же парикмахер, тот же маникюр. То есть какие-то моменты мы хитрим, скажем честно. То есть, ну, а как же иначе? Точно так же и наши пациенты. И все было бы неплохо, но есть варианты, когда, ну, если тебе, грубо говоря, неудачно покрасили голову, ну, волосы выпадут. А вот если неудачно что-то ввели, ну, мы, понятно, сейчас не говорим про хирургию, это вам будет слово, но даже какие-то кажется, вот что такое мезотерапия. Ну, вроде достаточно простая процедура, но мы-то знаем, что на мезотерапии могут быть аллергические реакции, нафилактический шок. То есть в условиях клиники мы можем пациенту оказать помощь, на дому это нереально. Кроме того, препараты, которые. Вы Можно вызвать скорую помощь. А, можно, но а, а, а. аптечки-то рядом нет. У нас нет. на все, чтобы оказать первую помощь, иногда максимум 3 минуты. За О. 3 минуты ни одна скорая помощь не проедет. Мы проводим обучение в клинике. У нас бывают даже такие истории. Да, мы вызывали специальную команду, мы гордились собой, мы так здорово все сделали. Спустя 8 месяцев, к счастью, я решила провести просто тренировочный момент. А угу. мы забыли. Слава богу, что в клинике это происходит нечасто, но именно из-за этого и забываются такие моменты. И если мы можем в клинике всегда на подстраховке у нас медсестра, доктор, коллега, то дома никого нет. Нужно было взять воду, у меня первый прямой эфир. Да, момент. Я, вы, вы можете, пока вам там принесут водичку, я могу переключиться, вы пока пусть связки отдохнут. Значит, я хочу сказать, что мы со Светланой подготовились достаточно серьезно, практически по-научному, и у Светланы есть небольшая презентация со слайдами, которые она продемонстрирует. И у меня тоже есть презентация, которую я продемонстрирую, как раз специально подготовил к этому эфиру. Но у меня будет просьба, чтобы дети и слабонервные от экранов отошли или выключили свои гаджеты, по которым они смотрят, потому что там будут некоторые моменты нелицеприятные, осложнения в области эстетической медицины. Многие могут ужаснуться, поэтому беременные, дети младше 18 лет и слабонервные, пожалуйста, выключайте наш прямой эфир, это не для вас. Либо слушайте, но не смотрите. Давайте так, то есть я начну, наверное, как бы с косметологических, кажущихся, простых, процедур, которые многие пациенты действительно иногда делают на дому. Особенно, мне кажется, сейчас это расцвет какой-то такой, новый виток, опять же, каких-то таких процедур. Я сейчас переключу экран, просто ко мне обратилась женщина, причем uh -huh. умная, толковая, грамотная. Вот так достаточно, думаю, хорошо видно. А ровно год назад, в марте 2019 года, мне пациентка, моя давняя, с которой мы иногда видимся, присылают вот такую фотографию, спрашивают, что делать. Разумеется, я задаю вопрос даже просто в телефонном режиме, а что делали? Два месяца назад сделали мезотерапию. У меня возникает серьезный вопрос, что за мезотерапия. Это не анафилактический шок, мы это прекрасно понимаем. Я задаю ей вопросы, ну даже я не спрашиваю, где кололи, так догадываюсь что, скорее всего, не в специализированном учреждении, я задаю вопрос хотя бы, что кололи для начала. И мы видим, вот она присылает мне такую упаковочку, ингредиенты. Те, кто пограмотнее, если это коллеги смотрят, то они видят, что тут касторовое масло у нас есть, метил, метилметакрилат. То есть такой странный препарат. При этом, обратите внимание, вот сама упаковка его как бы основная, гиалуроновая кислота. Вот звучит, mm -hmm. ну просто для увлажнения, осветления, комплекс для увлажнения кожи и для осветления кожи. Выглядит здорово, на самом деле. Но состав доктор, конечно же, должен читать. Да, ей вводила, ну скажем честно, не доктор. Меня, ну, я да. прошу прощения, что перебиваю, сразу иероглифы немножко смутили. Китайский. Да, да, это другое. И название Images, то есть не слышал я о такой фирме э, я в сфере тоже. косметологии. Ну, ну, хотя бы, то есть даже, ну, давайте так, вот рассмотрим ситуацию, мы все с вами бываем на конгрессах, там что-то да. новое, мы смотрим, и мы покупаем. Либо ведемся на то, что, ну, это же гиалуроновая кислота. Но первое, что делает любой специалист, это переворачивает и смотрит на упаковку хотя бы. Второе, он задает вопрос, а препарат зарегистрирован, ну, хоть где-то, в стране производителя, в ЕС, я уже не говорю, что он обязан быть зарегистрирован в Украине. И если отвечает, что он как бы, ну это же гиалуроновая кислота, она же типа везде одинаковая. Ну, ребята, как бы нефть, она тоже, это же круто для машины, но мы зальем или солярку, или бензин в нашу машину, и реакция будет разная, в зависимости от того, какой двигатель. Мало того, вот пациентка пришла такая, вы видели. А вот это сентябрь 2019 года, это мы полгода пытались что-то сделать. И вот только максимум, что получили – к счастью, лучший результат на лице, потому что пациентка сделала лицо, шею, декольте, руки, ну, в общем, все, что хотела душа. Через год, март 2020 года, вот я считаю, что это вот уже такой вариант, когда мы стали, ну, более-менее адекватно это выглядит. Скажу честно, что адекватно это выглядит, ну, как бы не очень, все равно, сейчас я попробую обратно переключиться, да, потому что пациентка при этом, естественно, не может носить ни одну открытую вещь, я задаю ей вопрос, каким образом вы принимали решение о процедуре, да, гиалуроновая кислота, допустим, вы не специалист, но хотя бы задать вопрос, да, вы, изначально пришли к тем, у кого нет лицензии, кто работает, ну, говоря, как это говорят, нелегально. Но все равно, ну, хотя бы на препарат можно спросить сертификат? Это нормально. Уважающий себя доктор, я уже даже не говорю клиника, клиника априори имеет все документы для этого, но даже доктор обязан иметь документ на этот препарат. И в документе написано, куда его колоть. Потому что производитель, получая регистрацию, отвечает за то, какие показания он дает. И если там написано, что это для наружного применения, а это, скорее всего, препарат для наружного применения, и он будет увлажнять кожу, производитель не врет, он увлажняет кожу, но для наружного применения. Не он не тогда, запре... когда он иголкой вводится в толщину кожи. Он запрещен для введения просто в кожу, конечно же. То есть тут вот много таких моментов, когда мы говорим, что для пациента крайне важно это безопасность. Тут не всегда даже, мы не говорим сейчас даже о ценовой политике, она тоже будет влиять, потому что зарегистрированный препарат, который мы покупаем у официального представителя, у официального дистрибьютора, Конечно же, дистрибьютор, разумеется, потратил усилия, привез, проводит для нас обучение, учит нас, делает каталоги. И это, вероятно, имеет какую-то, скажем, на прайс тоже накрутку, как мы говорим. Но если что-то пошло не так, и если я работала по протоколу, первое, что я сделаю, я обращусь к тому, кого я купила, к производителю, к дистрибьютору, либо к производителю, если это украинский продукт. И первое, что я задам, ребята, что произошло? И в таком случае я бы настаивала, что ну, если бы это был лицензионный продукт, у нас такие бывают случаи, когда, допустим, аллергическая реакция, замедленная аллергия, она может быть, и мы всегда выясняем причину. Мы выясняем, либо это наноэстетик, либо это совокупность. Пациент поел клубники и крабов, потом делаем процедуру, которую всегда делали, и вдруг получаем аллергическую реакцию. Хорошо, что это клиника. То есть вот эти моменты всегда нужно для... Я учу своих пациентов, я всегда при них говорю, вот видите, это продукт, я вам скрываю. Они говорят, мы тебе доверяем, вот не показывай нам шпицы. Я говорю, нет, я учу, как должно быть. Лот, упаковка, паспорт на препарат. Я уж не говорю стерильные перчатки доктора и лицензия доктора, которую, мне кажется, мне это нормально спросить в любом учреждении ну, наличие медицинской лицензии. Ну, это как бы наша вот такая вот, я редко выставляю такие варианты, пациентка это, естественно, абсолютно не хочет, чтобы ее озвучивали, но таких случаев много. Я уже не говорю какие-то такие моменты, когда там что-то не так укололи. И тоже пациенты приходят разные, меня плохо укололи. Я говорю, я не знаю, что вам делали, как вам делали. И сразу осуждать другого специалиста, я, естественно, спрашиваю, кто делал. Если мне называют, я знаю, что это врач, что он работает в легальных условиях, лицензионных. Я говорю, вы знаете, мне сложно сказать, что делали и как. Потому что в данной ситуации, не зная, как выглядел пациент до того, Осуждать доктора, как что получилось после, всегда сложно. Но в этой ситуации, но ну, однозначно пациентка была здорова, я ее видела раньше, и ее кожа была совершенно интактной. Самое плохое, что это не. Да, оно вроде медленно успокаивается. Прошел год. Возможно, еще через год станет лучше. Но она задает вопрос: а что мне сейчас можно делать? Может, лазер, может, нервза, может, пилинг? Честно, отвечаю ей ничего. Любая провокация, а это хроническое воспаление в коже, вызовет обострение. Может вызовет, может не вызовет, может сильное, может не очень, я не знаю. То есть теперь с этим пациентом я ничего сделать уже не смогу. Причём Самое интересное, что даже не прописано нигде, да, что, вот, что делать вот после введения препарата, который нельзя вводить. То есть не существует в учебниках да, такой информации, которую вы бы могли сказать. Вот тебе пилинг вот этой вот там кислотой легкий поверхностный можно, а средний нельзя. Нет, потому что вы не знаете, потому что этот препарат нельзя вводить. И сам производитель, который его производит, и даже пишет, если он пишет, что он для наружного применения, он сам не знает, потому что он даже не проводил какие-то экспериментальные работы. да Что делать, если вдруг его ввели в голову, в лицо или еще в какое-то место, как от него избавляться? Учитывая в составе наличие касторового масла и метилметакрилата, то есть здесь какая-то такая комбинация, и ну, то, что масло нельзя в кожу, мы знаем. Конечно. То есть это как бы здесь уже жировой компонент, но метилметакрилат – это синтетика. С какой целью, Ну, как поведет себя синтетический препарат, это всегда асептическое воспаление. Пусть это асептическое, понятно, здесь нет воспаления именно инфекционного какого-то. Для точного постановки диагноза, вот давайте в медицине как, мы можем лечить осложнения, если есть диагноз, если мы понимаем, что произошло. Для точного постановки диагноза необходимо сделать биопсию. То есть нам необходимо взять биопсию, тогда мы можем ставить диагноз и на основе этого говорить о каком лечении. Пациентка отказывается делать биопсию, потому что в любом случае мне нужно взять с этого элемента и останется шрамик, пусть небольшой, но он останется. Она настроена ну, оптимистично, что оно же уменьшается вроде как лучше. Я говорю, ну да, то есть мне, как доктору, будем честными, мне лечить такого пациента сложно. Все, что я буду делать, я могу получить большее осложнение, еще большую реакцию. И как быть тогда? В медицине у нас есть такое правило, кто последний, тот и виноват. Это да. Это, да, это отличает процесс зачатия, там кто первый, тот виноват. А тут, конечно, чуть по-другому. Поэтому, разумеется, как мы всегда ну, говорим, что мы не любим разгребывать чужие какие-то, мешать чужие. Поэтому я отправляю чужие... к да? вот Всегда да, к тому человеку, который вел, Потому что, если он, допустим, это вел уже не первый, а второй раз, и он уже получал... А может, у него есть опыт. Да, может быть, у него есть опыт, как избавляться от этого. Поэтому, ну и Я это задала. правильно. Потому что Я... да, для нас это, как вот мы тоже так говорим, такая фраза, ни денег, ни славы. Да? То есть, это точно. Э, то есть это пациенты, которые пострадали. Мы хотим им как-то помочь. Э, входим в их положение. Поэтому мы не можем брать ту сумму, которую мы берем с первичных пациентов, которые пришли на стандартную процедуру, которая у нас в прайсе описана мы четко говорим, что вот сертифицированный препарат, введение в такую область стоит столько-то. Пожалуйста. А здесь, ну, и неизвестно сколько, и мы не можем нагружать, и в то же время мы не знаем, какую мы получим реакцию на наше лечение, будет она лучше или хуже, и, соответственно, что потом делать дальше с этим пациентом. Поэтому только, вот, допустим, экспертного класса, специалисты, как вы в косметологии, я считаю себя тоже экспертом в пластической хирургии, потому что Часто приходится делать вторичные операции, там переделывать, когда возникли осложнения или какие-то нюансы, когда использовала что-то не совсем хорошее, то, о чем мы будем сегодня тоже говорить. Ну, то есть, ну это такие, это сложные. Я всегда говорю, когда мне приходят такие пациенты с таким, с жутким каким-то осложнением и говорят, вот исправьте мне все это, я хочу, чтобы у меня была совсем там идеальная грудь, допустим, вот мне это не нравится, мне уже пять операций делали. Все никак не получается. А вот я хочу, чтобы вы мне все исправили. Я говорю: вы знаете, милочка, я говорю, мне лучше сделать 10 стандартных операций, чем одну такую, как вашу. С 10 стандартных я заработаю в 10 раз больше денег и меньше нервов и волнения, чем с вашей операцией. Поэтому, а иногда еще у этих пациентов с осложнением понятно, что они многое пережили. И у них вот требования, чтобы вот. Ну вот, да, вот я наслал своего доктор, вот он мне точно все исправит. А как мы можем это исправить, если это нигде даже в литературе не описано? Мы только из своего клинического опыта, патогенетически, приблизительно понимаем, как это дело лечить и что делать, чтобы хоть как-то помочь нашим пациентам. К сожалению, да. В данном случае это был не один случай. У автора было таких пациентов несколько, но ни одному из этих пациентов помочь не смогли. Ну, мягко говоря, грубо говоря, не заблокировали пациента, но сказали, я не знаю, что с этим делать. Как бы все живы, уже хорошо. И, и... в лучшем случае вернули просто деньги, да, за процедуру. Ну, вот, здесь да, такие вот, момент... Я не знаю, что делать, извини, да, вот на тебе деньги и все. А, а оплатить лечение пациенту, которое она вот в течение года проходила, да, то есть вот это как раз надбавочная стоимость дорогих препаратов, она заключается в том, что вы когда можете им позвонить и сказать, «Ребята, я все делала по протоколу, использовала ваш лицензионный препарат, который сертифицирован, который имеет срок гарантии, срок гарантии не истек, делала все нормально, так как вы меня учили на курсах, возникло осложнение. Кто за него должен платить? По идее, должен платить фирма-изготовитель препарата. Да? Платить за лечение. Вот, Поэтому и это нормально». И вот у нас, допустим, при операциях увеличивающей мамопластики, когда мы используем качественные сертифицированные имплантанты, на которые дается гарантия, фирмы-представители здесь, в Украине, они всегда идут навстречу. То есть, если возникло осложнение, да, они дают новую пару имплантантов, если это то осложнение, которое описано. Вот еще важный момент, это юридическая часть этого процесса. Пациентку, о которой вы рассказываете, было ли у нее... Хоть какая-то документация, хоть, хоть что-то, кроме вот этой вот фотографии этого препарата. То есть, ну, хоть что-то на нее завелось, какое-то информационное согласие, в котором, возможно, прописывалось, что да, у тебя может быть какая-то подобная реакция. Было это или нет? Как я поняла, это делалось в медицинском учреждении, ну, по крайней мере, это делал медик но ну, это не было специализированная эстетическая потому что для многих ну, большая медицина кажется что эстетическая медицина это так все легко и просто мы жизни мы жизни спасаем а вы деньги зарабатываете да. да и поэтому в большом медицинском учреждении это было сделано но и как бы может быть специалист меньше в эстетике в эстетической медицине разбирался Поэтому в данном случае ничего не было заведено потому что ну как бы лицензии на это не было вот поэтому как бы осталось вот так это опять же это хороший позитивный пациент который адекватный который разумный которая понимает что да слава богу что ну все живы здоровы и по большому счету должно стать лучше должно мы не уверены но должно мало того здесь пациент не просто адекватно разумный пациент она говорит, ну я же сама согласилась то есть, говорит, я же видела, ну, где я, что я. Она абсолютно разумная. И она говорит, что это было мое. То есть она берет на себя 50% ответственности за это. Что не всегда бывает. Да. То есть, вот в, этом, ну, в данном ситуации, мне искренне, я сочувствую этому пациенту, мы пробовали делать, но это называйте методом научного тыка. Это неправильно. В медицине так нельзя работать. А давайте попробуем PRP. Ну, хуже же не будет. Не знаю, почему, может быть, мы все равно провоцируем. Любая инъекция – это уже провокация, любая травма – это уже нагрузка на организм. И какая будет ответная реакция, сложно предсказать с учетом, что препарат неизвестный. Мы не знаем, как это будет. Поэтому, конечно же, я только за то, чтобы иметь не просто работать с официальными компаниями, но иметь с ними связь. И если вдруг случается какой-то такой момент, то мы всегда пишем в трех вариантов. У нас были там варианты, снимаешь на видео, например, там вскрываешь, тебе пачка не нравится, что-то там кажется негерметичным или там вакуума во флаконе нет. Снимаем на видео, пишем бумагу официально отправляем представителю. И всегда приятно сотрудничать с теми крупными компаниями дистрибьюторскими, которые искренне говорят, мы разберемся, либо производителям пишут. Да, это долго, скажу честно. Бывает полгода затягивает эти процессы доктору всегда немножко неуютно ну ты ж деньги потратил ты купил эти препараты пациент может быть не получил эффект потому что бывает так что но ну, это мы говорим сейчас про токсины там где бывает что вот ну, не сработал как препараты если с одного флакона у двух-трех пациентов абсолютно одинаковая реакция, да я буду говорить о том что возможно у меня есть претензии к самому флакону этому и я обращусь к официальному представителю возможно, к производителю. У меня были такие случаи, когда у нас там была партия определенная, и через полгода только компания мне смогла возместить хотя бы мои расходы, а, естественно, я уже к тому моменту все переделывала по новой своим пациентам совершенно бесплатно. Это всегда больно для доктора. Ни один доктор не хочет причинить вред своему пациенту. Это правда, вот ну, тут я абсолютно уверена. Другое дело, что доктора не всегда владеют информацией, поэтому я призываю, если нас слушают специалисты, именно доктора, все-таки обязательно спрашивать сертификацию на эти препараты, это очень важно, регистрация. Обязательно в Украине, потому что мы желательно, чтобы тогда нас можно защищать. Тогда, если возникло какое-то осложнение, то осложнения, которые вы получили с сертифицированными, с зарегистрированными препаратами, это может быть индивидуальная особенность пациента, совпадение факторов, Еще, ну, то есть много всяких. Здесь уже будет разбираться профессиональная какая-то врачебная комиссия. Но это такие, слушайте, какие-то такие темы, не очень. Сейчас я понимаю, что вы продолжите, все-таки в преддверии Пасхи, пусть у нас хоть и чистый четверг, но ну, не прям вот так вот отмываться. Я хочу сказать, что у нас все пациенты в основном получают позитивные результаты. Так вот, давайте отреагируем. Сейчас есть у нас кое-какие сообщения. Во-первых, вас приветствует Светлана. Говорят, какая вы шикарная. вот э, С нами здороваются. И добрый день. Как вы относитесь к контурной пластике носа и каким препаратом лучше корректировать недостатки на носу, убрать горбинку, подправить кончик и так далее? Пару слов вот как вот именно в вашей практике, чем вы пользуетесь для так называемой безоперационной ринопластики. Ну, я считаю, что безоперационная ринопластика это, пожалуй, такая именно практика для экспертов, потому что зона крайне сложная. И видимая простота процедуры, которой сейчас насыщен интернет. Очень-очень ошибочно. Мы подробно разбирали несколько случаев. У нас был наше мероприятие «Конгресс» в августе, «Эстетик Интеграл». И мы говорили о том, что это сложная зона. Почему? Здесь не просто эстетику. То есть там, где мы можем исправить. Ну, хорошо, ну сделали не так токсин. Давайте будем честными. Ну, пройдет, восстановится. Там лицо, там бровь выше, ниже, упали филеры, мы уже даже перестали бояться так окклюзий, то есть когда ишемия, некрозы, мы знаем, как с этим бороться. Самое страшное осложнение при коррекции носа слепота на кончике иглы. Мало того, развивается быстро, 5 максим, до 5 минут, пациент может потерять зрение и врач даже в специализированной клинике оказать помощь иногда не сможет. И такие случаи есть. Они описаны, они стали на наших конгрессах чаще об этом говорить. Раньше это было больше в азиатских странах, у них распространенная эта процедура. Сейчас, вот я беседовала с очень известной тоже нашей коллегой, с Мариной Ландау, которая вышла, она говорит, тут показывали такой трагичный случай, он известен в наших кругах эстетической медицины, когда корректировали, тоже нос, да, нос после ринопластики, это всегда вообще отдельная тема. Делал доктор, делал совершенно хороший, ну, доктор со всеми регалиями, лицензиями и так далее. Но даже в специализированной клинике, в умелых руках, что-то пошло не так. Канюли. Безопасным инструментом пациент потерял зрение. Без возврат, но вот нужно понять, что это восстановить невозможно. Что такое потеря зрения? Это... Ну, наверное, в жизни... Односторонняя это... или двухсторонняя? Односторонняя. Ладно. К счастью, односторонняя. Но в любом случае, это была гиалуроновая кислота. Безопасная, безвредная, зарегистрированная, залицензированная. То есть даже в условиях, когда мы работаем полностью с сертифицированными продуктами. Так вот. До этого мы работали с носом, и я работаю, и я чаще. Там, сегодня мы не используем кальций, хотя он хорошо ложится, но рисков больше. гиалуроновой кислота. Вот после этого, когда мы это увидели, а процедуру еще снимали, хотели выложить в Инстаграм как показательную, то есть это вообще видео было просто. Вот после этого вышли и сказали, знаете, после такого хочется только мочки ушей колоть. И больше вообще ничего не делать, потому что тогда, когда ты не понимаешь, как оказать помощь пациенту, я за это не берусь. То есть если мы делаем всегда, то есть с чего я стартую процедуру, если что-то пойдет не так. Даже в консультации говорю, худший вариант после нашей процедуры то-то и то-то, лучший вариант то-то и то-то. Скорее всего, лучшего мы можем не получить, но вот давайте как-то понимать, какие риски и осложнения. Если риски и осложнения слишком серьезные, может не стоит это делать. Вот раньше мы всегда говорили, ой, это наша, маленькая там ямочка, я уже не говорю, там горбинку, да, ее убрать сложно, а к хирургам. Но, допустим, какой-то дефект носа, седловидный нос, там еще какие-то моменты, постринопластика. мы всегда говорили, это наша, потому что пластика слишком травматична. Сегодня дискутабельная тема, кстати, Геннадий, вопрос. Что лучше, вот если нос нуждается действительно в ринопластике? вначале сделать безоперационную безопаснее или же сразу отправлять хирургу. Почему для меня это вопрос? Потому что после ринопластики я корректировать филером вообще не хочу. Там Собственно, уже все да. по-другому. Анатомия нарушена, рисков значительно больше, рубцы, ну и так далее. Мы это понимаем. Поэтому для меня это намного сложнее. Но я часто получаю пациентов, которые приходят, сделали ринопластику, чуть-чуть что-то надо подкорректировать. идеально хренопластик действительно встречаешь не так часто. И они говорят, доктор сказал идите к своему косметологу, он вам подколет. Молодец. Вот хочется тому, Молодец, доктору, да. Да, хочется ну, тому раз... доктору сказать не хочется этих денег. Это точно. Мы иногда тоже, конечно, бывают какие-то рубцовые небольшие втяжения, незначительные. Мы с помощью гиалуронки все-таки небольшие, такие вот контурные Деформации исправляем, но ну, это буквально то микроскопически, но у нас в арсенале есть липофилинг и э, вот если, допустим, какие-то незначительные изменения, опять же, вот э, это техники камуфляжа, то есть это точно так же, как и безоперационная ваша ринопластика, это что же тоже техника камуфляжа, да, чтобы не было видно горбинки, надо ввести в корень, надо ввести ниже горбинки, и тем самым нос будет больше, но не такой горбатый. Вот. и мы используем жир почему жир более безопасен во-первых это собственные клетки во-вторых они крупные в третьих мы вводим конюлей которая ну полтора-два миллиметра в диаметре то есть это толстая конюля ею попасть в сосуд или как-то повредить сосуд ну крайне сложно вот э -э гиалуронку тоже вводим но очень незначительно очень ограничено и далеко не всегда то есть есть у нас все-таки более какие-то хирургические методы, с помощью которых мы можем какие-то незначительные контурные деформации устранять после ринопластика. Но самое правильное, конечно, это отправить к доктору, который имеет опыт выполнения ринопластики и сделать полноценную операцию. Опять же, если это где-то чуть-чуть, то липофилинг. С гиалуронкой, да, мы вот первично стараемся не играться. Там вторично, где-то как-то, да, можно попробовать. Но опять решили. же, только в тех центрах, где делают ринопластику, где работают хирурги, которые, если что, сразу могут что-то сделать. <с doit> То есть вот, вот как-то так, что а касается а носа. Тут э, еще вот у нас прошу, будет ли сохранен эфир. Эфир сохранен в течение суток, поэтому вы сможете посмотреть. Расскажите, по каким критериям нужно выбирать себе специалиста, клинику, на что обращать внимание. У меня большая статья на сайте висит, как выбирать клинику и специалиста. Зайдите, почитайте на моем сайте potlojan.com там статьи, и вот как выбрать специалиста. Я там по полочкам все разложил. Сейчас у нас не хватит времени на то, чтобы это все четко описать. У нас немножко другая тематика. А насколько хватает жира, если вести в нос? Прошу прощения, что перебиваю. уже закончим тему с жиром. Жир... Еще одно из его преимуществ, это то, что приживается, а приживается обычно процентов 50 от введенного объема, приживается практически на всю жизнь. Поэтому это лучше, чем филер, если вот его правильно использовать. Но, конечно, у филера есть свои преимущества, то есть его не нужно забирать из другого места, да? вы его из ампулы набрали, для него там условия косметологического кабинета достаточны, а для липофилинга необходимы условия операционные. Вот. Ношение специального там белья в том месте, откуда мы жир берем, чтобы там все зажило. То есть есть свои нюансы, плюсы и минусы, как у липофиллинга, так и у контурной пластики с помощью филлеров. Вот. То есть в каждом конкретном случае врач-специалист должен определиться, что лучше в конкретно вашем случае и эту методику ей избрать. Я думаю, что здесь методы, эта тема действительно очень актуальна и в нашем регионе и не только. Но единственное, что я согласна с вами, что есть, когда действительно необходима пластика. Но бывает, когда приходят молоденькие девчушки, 16, 17, 18 лет, когда еще глобальную пластику делать, но ну, все-таки мы любим, когда полностью сформируется лицевой скелет. В этой ситуации все-таки, если есть такая возможность, есть микротехники, это когда мы подкалываем ботулинический токсин, если есть подвижность кончика носа, он загнут вниз, это достаточно. Вот это простая процедура. И как я говорю, худший вариант не поможет. Это худший вариант, учитывая, что это всего буквально там небольшое количество единиц, там и цена вопроса совершенно смешная. Но это позволяет молоденьким девушкам немножко иначе отнестись, во-первых, к своей внешности. А самое главное, что тоже надо сказать, что нос практически не худеет и не поправляется. И на худом лице он всегда выглядит крупнее, ну, а на более полном лице он выглядит меньше. И поэтому, когда мы меняемся, где-то, наверное, ну, вот я рекомендую уже все-таки после 20 лет задумываться, если кто-то из девушек, там, мальчиков решил делать ринопластику. До 20 лет я все-таки тогда буду рекомендовать действительно обходиться менее травматичными мы тоже делаем, мы подходим комплексно, обязательно и токсин, потом смотрим, делать, не делать, но в любом случае это то, что нужно обсуждать со специалистом. И пару слов на эту тему, что понятно, что у клиники должна быть лицензия, но еще есть такой момент, психологический комфорт, доверие специалисту. Я всегда говорю, не обижайтесь, Геннадий, я когда рекомендую пластику, я говорю, вот два хирурга которым я вас направляю. Иди Идите, и, выбирайте. и выбирайте своего, тот, который комфортен, который вас понял, который ваш запрос может выполнить. Это очень психологический фактор, степень доверия. Согласен, ну, с, с еще история, больше Да, то есть когда пациент общается и с одним, и с другим, он видит, что и как, он смотрит результаты операции, он смотрит, где доктор учился, сколько он учился, как выглядит клиника. Как выглядит анестезиолог, и умеет ли анестезиолог все это проводить. И плюс, когда возникает доверие к врачу, это самое главное для пациента. И самое То главное для ли? положительного результата нашей да, работы, результата. это чтобы было доверие у пациента к нам, к врачам. Итак, тут продолжаются вопросы по поводу да. филлеров и всего остального, но мы уже 35 минут в эфире, и так как на одном дыхании, и поэтому с учетом того, чтобы мы с чистого четверга в Страстную Пятницу не перешли с нашим эфиром, я сейчас возьму на себя право перейти к своей презентации и буду вам задавать вопросы, чтобы вы комментировали, что там будут смежные такие вот вопросы, которые, я думаю, что вы сможете четко рассказать и объяснить. Так, перейдем тогда к моей презентации. Ну, повторюсь, что дети, беременные и слабонервные Должны удалиться, потому что будут там картинки страшные, операционные и молочная железа. Правда, с цензурой, с закрытыми сосками будет. Итак, Итак ну вот э, осложнения, которые связаны с тем, что ввели не тот препарат, который надо ввести и ввести в молочную железу. Так называемый полиакриламидный мамарный синдром и ввели полиакриламидный гель. Тут все есть и асимметрии, и контурные деформации, и некрозы кожи, и флегмоны и абсцессы, в общем, ужасно. Этот препарат украинского производства, кстати, который, конечно, позиционировался и даже Минздравом был разрешен только в нашей стране, больше ни в какой другой, ну и в странах Советского Союза бывшего. Вот. Но, к сожалению, через какое-то время он больше, чем у 50 где-то процентов пациенток вызывал достаточно серьезные и грозные осложнения. По поводу которых я даже защитил диссертацию, как их устранять. Ну вот, грудь могла объединиться, грудь могла сползти на живот, грудь могла переползти на спину. Это такие миграции геля этого возникали. Что приходилось с ним делать? Так. Да, приходилось э, его либо просто убирать, вот как в данном случае я его просто убрал. Пациентка после данной операции вообще не хотела э, говорить о каких-то имплантах или о каком-то восстановлении. После, так как его невозможно полностью удалить, долго длились хронические воспалительные процессы. Ну вот так вот он вытекает в виде каши такой вот непонятный. он пропитывает все ткани, он деформирует контур грудной клетки. Вот. вот в данном случае я уже после его удаления менял его на имплантанты нормальные, которые имеют оболочку, которые создают правильную, четкую, ровную форму молочной железе. Вводили этот препарат куда угодно и для коррекции ягодиц, и для коррекции голени, и для коррекции бедер. Везде он вызывал какие-то деформации, э, ну вот что касается нижних конечностей. Вот, что требовало потом огромных усилий, сложных реконструктивных операций, рубцовых деформаций. То есть это вот тот препарат, который вот как раз нельзя было вводить. В лицо его вводили, вот в данном случае для коррекции асимметрии лица, ввели препарат. Ну якобы он что-то там, какую-то асимметрию исправил, а потом, ой, а потом возникают вот такие вот воспалительные элементы с которыми мне даже пришлось с помощью челюстно-лицевого хирурга э, дополнительно бороться. Водили его и в губы, вот. он мигрировал и вызывал вот такие вот лакуны, э, такой вот фиброз, и который удали... приходилось вот просто удалять э, с помощью хирургического сечения. Причем вот в данном случае это возникло через 15 лет после его введения. А вот, кстати, воспаления, которые, это не мои наблюдения, это наблюдения из интернета, которые возникли в результате введения гиалуронки в то место, где раньше был введен полиакриламидный гель. Ну вот прошло 10-15 лет, э, дама постарела, она говорит, ну вот я хочу себе еще улучшить да, контур лица, введите мне туда гиалуронку. Она могла даже не предупредить доктора, который вводил ей э, филер на основе гиалуроновой кислоты, что там у нее что-то было. Ну и вот возникло такое воспаление, которое, да, лечится иногда только гормонами или хирургически. Вот как в данном случае моя пациентка, но у нее осложнение было связано с тем, что потом выяснилось, что она вводила себе золотые нити. И потом только вводила полиакриламидный гель для коррекции носогубных складок, для коррекции там, морщин в области носа, для коррекции морщин э, ротощелевых складок или марианет грув. Ну вот э, у нее каждые два месяца возникали жуткие воспаления, которые она лечила гормонами. И она мне, то есть она пришла, плакала и говорила, пожалуйста, хотя бы просто вырежите мне это, вырежите мне это из лица. Я говорю, останутся рубцы. Она говорит, мне все равно, главное, чтобы то есть я начала жить другой жизнью, чтобы я уже отказалась от этих гормонов. И вот мне пришлось делать иссечения хирургические, но, естественно, эти иссечения подразумевались что я их старался делать в эстетических складках, чтобы рубцы остались минимально заметные Вот она уже тут улыбается, то есть вот это все то, что я у нее повырезал, поудалял, все ткани имбибированные гелем. И э, она, э, в общем, сошла с этих гормональных препаратов. Она была счастлива. Она пришла говорит, ну, давайте еще чуть-чуть уберем. Ну, в общем, э, я, конечно, ей уже отказал, потому что там уже говорить о какой-то эстетике сложно. Самое интересное, что такие пациенты после таких сложных реконструктивных операций потом приходят и говорят, а что вот мне теперь можно ввести, чтобы это все теперь заполнить? Ты говоришь, господи это боже мой, только что встала с того света и... Э, хоть как-то начало жить, и ты хочешь опять туда же. Конечно, приходится бороться с ними. Вот препарат, который, кстати, я тоже раньше использовал. В данном случае пациентка, которую не я первично лечил. Это биополимерный гель. Вы наверняка знаете про этот препарат. В принципе, в принципе этот препарат, когда я использовал, я использовал его в адекватном количестве, водил его глубоко. Каких-то серьезных проблем, кроме каких-то незначительных гранулем, я не получал. Но его же вводили практически бесконтрольно. И в том количестве, в котором, ну, собственно говоря, нельзя вводить филлер, который, как потом оказалось, не рассасывающийся, на который тоже, в принципе, была и лицензия, и разрешение Минздрава. но И нам говорили, что он через лет пять рассосется. Нет, он не рассасывался. И вот приходилось выполнять вот такие вот... Хирургические иссечения – это иссечение слизистой из-под слизистой основы, чтобы получить нормальный контур губ. Вот даже были вот такие варианты. Иногда приходилось по несколько раз делать резекции, чтобы добиваться лучшей симметрии и правильной формы. А вот как выглядела пациентка. Вроде ничего, ну, хотела стать чуть-чуть моложе. Чуть-чуть там вести там, в носогубные складки, в носослезные борозды. И вот реакция на этот препарат. Я, кстати, здесь даже не закрывал ей глаза, потому что здесь ее узнать в принципе невозможно. Вот э, состоянием с таким она пробыла где-то в течение месяца. Потом это состояние начало немножко улучшаться. Я не показывал этапы, у меня есть этапные фотографии, но э, это кошмар и ужас. То есть ее грамотная дерматолог лечила. Тоже гормональные препараты. Она в течение двух лет не выходила на улицу, потому что ну, это было просто уродство. С лицом постоянная гиперемия, пигментация, отеки, э, в общем катастрофа. Вот так из молодой женщины вот с помощью какого-то препарата можно создать вот такой вот ужас. И мне ее направил мой знакомый челюстно-лицевой хирург, к которому она обратилась, чтобы как-то исправить вот эту вот яму, у нее возникла полный лизис жировой клетчатки на этой половине. В то время, пока возникали эти все воспалительные процессы, возникало сдавление всех мягких тканей. И просто скелетизированное у нее осталось лицо с одной стороны. С другой стороны, чуть получше. Вот, вот такая она ко мне пришла. Еще у нее были легкие пигментации и отеки. Но тем не менее. И вот мне пришлось сделать три липофилинга с промежутком где-то по полгода каждый, а она сама худенькая, вот как вы видите, то есть искать там даже жир у нее сложно, она там 42-43 килограмма весит, вот, для того, чтобы устранять эту деформацию, но тем не менее удалось значительно улучшить, кожа стала более подвижная, какой-то объем появился, цвет кожи изменился, поэтому ну вот для нас, скажем так, липофилинг это такая палочка-выручалочка, то есть у нас есть Просто липофилинг, микролипофилинг, нанофедграфинг. Ну, то есть есть методики с помощью жира, когда мы можем достаточно сложные такие деформации устранить. Но опять же, это... она потеряла два года жизни. То есть два года жизни из-за этого препарата, который, возможно, чуть дешевле, чем гиалуроновая кислота. Возможно, даже доктор, который там якобы, ну, как-то владеет техниками ведения филлеров не мое наблюдение из интернета ну вот что касается осложнений связанными с ошибками техники введения, ну про нити конечно мы все знаем, я думаю что вы тоже их используете причем да. как рассасывающиеся, так и не рассасывающиеся но опять же, надо попасть к специалисту, который знает как их вести, куда их вести и что делать, если ввел не туда или возникло какое-либо осложнение, Серьезное, главное, да. допустим экскрузия Допустим, как контурирование таких вот нитей. И опять же, то есть все-таки не рассасывающиеся нити. Здесь, ну да, конечно, сейчас косметологам разрешают их вводить. Но на самом деле, конечно, лучше, чтобы именно не рассасывающаяся все-таки была прерогатива у хирурга. Чтобы он знал, как потом эту нить удалить, если что-то пошло не так. Либо, чтобы косметолог, вот опять же, работала в содружестве с пластическим хирургом и могла направить. Тому специалисту, кто сможет э, ее убрать или что-то с этим сделать. Э, ну, от воспаления. Почему возникают бактериальные воспаления такие вот? Потому что делается на дому, руками, которые не обработаны, кожа, которая не обработана. Э, в условиях не той асептики антисептики, при которых должны выполняться все манипуляции, которые мы выполняем с вами в наших клиниках. Вот мы в нашей клинике сделали такую вентиляцию, что ну вот, у нас 18-кратный воздухообмен в операционный. Он даже, я могу хоть с грязными ногами буквально зайти, но за счет этой вентиляции, за счет этой системы стерилизации помещения мы добиваемся того, что мы полностью исключаем любые бактериальные осложнения при наших операциях. У вас наверняка тоже то есть, методики кварцевания воздуха, обработки помещений и все. То есть это в лицензированных нормальных учреждениях это все исключено. Вот контурирование филлера на основе гиалуроновой кислоты. Ну, такое бывает, чуть более поверхностно виден. Здесь гиалуронидаза вводится и, в принципе, э, ситуация решается. То есть, есть ситуации решаемые, есть ситуации, которые сложно решить. Вот та ишемия, о которой вы говорили после введения гиалуронки. Опять же, надо знать, как лечить. И что делать сразу, какие протоколы использовать для того, чтобы сразу ввести препарат? Если это делается на дому, да, как вы были абсолютно правы, Светлана, откуда у нее аптечка со всеми препаратами, которые могут блокировать действия, допустим, закупорки сосуда гелем гиалуроновой кислоты. Вот некрозы, которые после введения филеров тоже встречаются опять же то есть как только появляются какие-то ишемические явления врач опытный знает что с этим делать и как это устранять когда вы находитесь в неопытных руках к сожалению риск осложнений возможен здесь осложнения связаны с ошибками техники ведения ну здесь нарушение септики и антисептики мы видим воспалительные элементы в данном случае водили ли политики я кстати не очень люблю ли политики потому что нам потом очень сложно бороться с теми зонами, в которых был введен липолитик. Тот фиброз, который там остается. А потом пациенты к нам приходят и говорят, делайте липосакцию. Вот я сделал липолитики, мне чуть-чуть помогло, но мне недостаточно. Я хочу повторить эффект. Я хочу улучшить. Я пробовал. Бесполезно. Мы наши, нашими конюлями побороться с этим фиброзом, а у нас тупо конечные конюли, а не остроконечные, как для липосакции, практически не можем. То есть эффект практически нулевой. В данном случае у этой пациентки просто более поверхностно был введен липолитик э, прямого действия. Ну и вот возникли вот такие ишемические явления. Возможно, они пройдут. Но сколько это потребует времени, денег, сил и здоровья как у пациента, так и у доктора, одному богу известно. Ну вот э, блефораптоз в результате введения э, токсина в область круговой мышцы глаза. Такой возник. Вот у меня, кстати, в связи с этим к вам вопрос э, в плане того, вот какие вы используете токсины. Вот сейчас появляются корейские токсины, э, то есть насколько вот можно сразу вот бежать вот, в новые какие-то препараты, их использовать, даже, допустим, если их зарегистрировали уже на территории Украины, но вот, вот они только появились на рынке эстетической медицины и вот, вот сразу вот их делать потому что естественно фирма, которая хочет зайти и побороть какие-то качественные и препараты которые давно были на рынке она <свят> снижает цену да, то есть она какие-то преимущества для врачей дает ну и им же надо как-то провести свою маркетинговую работу и вот начинаются инъекции этими препаратами Светлана, расскажите вот, по поводу токсинов, что вы скажете можно ими пользоваться, нельзя, и, то есть какие вот особенности. Вы бы сказали, вот как пациентам понять, вот стоит это делать или нет, вот что касается именно токсинов. У меня тут еще вот такие жуткие осложнения из интернета были. Этот вопрос я вам задал, я вам сейчас передам слово. И вот выводы, которые я сделал из нашей беседы, я думаю, что эти выводы и вы поддержите. Вот есть такой киндер сюрприз, а я такой придумал adult сюрприз, то есть сюрприз для взрослых, три в одном. То есть должно быть три элемента для того, чтобы вот те осложнения, которые я показываю, вы показываете, можно было максимально постараться избежать. Первое, это должен быть правильный доктор, ну, правильный в кавычках, то есть доктор, который имеет опыт, который имеет лицензию, который работает на том месте, куда вы знаете, что вы придете, он там будет, и он будет вами заниматься. Он будет вас лечить, если возникнет осложнение. Должна быть правильная клиника, <coughs> клиника, в которой все действительно лицензировано, которая все сделано так, что, зайдя в нее, вы понимаете, что там как минимум чисто. А как максимум соблюдены все условия асептики и антисептики. Ну и должен быть правильный препарат. Сертифицированный препарат, на который, то есть можно будет пожаловаться представителю, фирмы, и который будет как-то помогать, если вдруг возникло осложнение. Ну, это вот, в принципе, такая вот у меня была презентация. Теперь я вам передаю слово и вот расскажите про эти токсины новые и насколько их вот все-таки стоит, стоит вашу точку зрения. Я абсолютно согласна, правда, слово правильное, оно ну, такое, да, растывчатое, да, Обычка. конечно же. Я могу сказать по поводу, ну, я люблю токсины, я много лет с ними работаю, работаю как в регули... в тех, которые нам рекомендуют зоны, и в зонах оффлэйбл в том числе, потому что мы действительно в нижней трети тоже работаем, это более сложная зона. По поводу всего нового, это относится не только к токсинам, это относится к любым препаратам, если препарат зарегистрирован. Вот тут момент для доктора, бежать ли сразу его делать. Ну, мое мнение, доктор хорошо, когда немножко консервативен, потому что для доктора важно, чтобы мы говорим всегда, вот если он лет пять на рынке, мы будем понимать, какие от него осложнения. Мало того, мы к тому моменту уже на чужих ошибках будем учиться и понимать, как эти осложнения лечить. Потому что доктор, правильный доктор, это не только высшее образование, это тот, кто ездит и учится, тот, кто может делиться с коллегами, тот, кто действительно постоянно какие-то мероприятия, онлайн, вебинары, но и задает вопросы. Те, кто доктора говорят, у меня не было осложнений, ну мы в таких случаях говорим, дай бог, чтобы их не было. Но либо вы мало работаете, либо вы не совсем правдивы. Потому что я бегите могу сказать. У о... докторов, у которых нет осложнений. Бегите, пациенты. Ну, я говорю по-другому. Доктор, который обещает стопроцентный результат, вот тут точно бегите. По поводу препарата, давайте вернемся вот к тому самому биополимеру. Здесь я такую маленькую шпильку в ваш адрес. У вас не было осложнений. Я точно так же, гордо, два года на своем случае. То есть пациенты прощупывали да. гранулемы, но то есть я не, не делал резекций, да, после своих пациентов. Один маленький нюанс. У нас осталось 3 минуты. Прямой эфир длится не больше часа, поэтому у нас есть 3 минутки. Давайте будем Краткий подытоживать. Нюанс. Препарат должен применяться какой-то период времени. Мало того, желательно, вот ну, в нашей стране, почему? Мы все равно коллегиальные, и мы друг другу говорим, вот, ну, грубо говоря, этот препарат хороший, там свои минусы у него есть. Этот препарат, да, он интересный. Вот у меня слово есть такое – интересный. Интересный продукт, но если я сомневаюсь, я не знаю, как лечить осложнения – Тут вопрос даже не только продукты. Как лечить те осложнения, которые мы получим? Они будут. Их будет больше или меньше, но, как правило, все равно они бывают. Это статистика. Статистически, чем больше поток. И когда ты уколол одного человека и нет осложнений, это не статистика. Поэтому очень аккуратно подходить к этому. И все-таки я люблю, конечно, то, что на рынке ну, более проверено. Что такое проверено? Ну, минимум два года. Я думаю, что если это хирургия, то это больше однозначно. И у нас долгосрочные, отдаленные результаты осложнений тоже бывают. То есть если препарат на рынке лет 5, ну и фирма серьезная, производитель, которая известная, то, конечно же, мы можем им доверять. То есть я всегда горжусь тем, что мы можем показать своим пациентам, правильно выбрать, то есть мы показываем то, что мы им вводим. И я всегда говорю на консультации, я вам пишу, что планирую, вы идете в интернет, в интернете читаете информацию, все вопросы, которые у вас возникнут, вы мне зададите. Я предлагаю на выбор, там, ну, я люблю там, кальций, гидроксиапатит, я говорю, вот есть три препарата, три бренда, которые вы можете выбирать, смотреть, думать, и мы будем вместе разбираться плюсы и минусы каждого. Если они на рынке, ну, минимум хотя бы три года. Лучше пять, ну, еще лучше лет 10, тогда с вами. Чем больше на рынке препарат, тем, соответственно, это более надежно. Вот да. у нас осталось минута 56 секунд. Мне тут пишет этот Инстаграм. Да, да. э, ну, э, я надеюсь, что вот, во всяком случае нас все благодарят с вами, ставят лайки, то есть пишут, Спасибо. что интересная информация, что информация была полезна. Я надеюсь, она была полезна и э, нашим пациентам. И, на, и коллегам, потому что мы тут такие и достаточно сугубо медицинские темы с вами поднимали. Но вот самое главное, чтобы действительно то есть не бойтесь пациенты спрашивать, какие есть разрешительные документы, какие есть лицензии, смотрите вообще, куда вы приходите. и не, Нельзя бежать за дешевизной. Иногда дешевизна, к сожалению, вылезет боком, такой дорогой ценой вам, что вы потом забудете о той э, скидке, которую вы получили, но получили, к сожалению, что-то серьезное, какое-то серьезное медицинское осложнение. Поэтому я буду продолжать такие вот эфиры делать с коллегами, и мы будем обсуждать и, и эти темы, и темы другие, и пластической, и эстетической хирургии. Поэтому Спасибо большое, Светлана. Было очень приятно и очень полезно с вами пообщаться. Как всегда, то есть мне очень приятно с вами общаться, так как вы специалист высокого уровня. И я уверен, вот когда я к вам направляю своих пациентов, я уверен, что все будет сделано максимально качественно, максимально хорошо. И даже если возникнут какие-то нюансы, ко мне не придет пациент обратно и не скажет, так, куда ты меня направил. То есть вы будете решать эти проблемы. Потому что важно не тот доктор, который умеет вести филер или вести таксин, а да, тот, да, да, который умеет сделать, вылечить осложнения, если вдруг они возникнут.